Друзья, всем привет! Вы на канале Дачный Мелец, с вами Сергей. Сегодня сделаем интересную самоделочку из вот такой пивной кеги. Самоделочка будет полезна как для частного дома, для сада, для огорода, ну и также для мастерской. Поэтому давайте приступим к ее изготовлению. И первое, что нам потребуется, это стравить газ с данной кеги. Поехали! В интернете много видел способов, как стравить воздух с данной кеги. К примеру, можно взять обычную веревку, сделать петлю одеваем и теперь накручиваем рычаг и с помощью рычага уже спускаем воздух а я просто взял вот такую пластиковую крышку от полторашки ставлю ее по и нажимая рукой смотрите. все воздух стровил смотрите как видим все проминается то есть воздуха нет а мы продолжаем одна кеги отмерил 40 сантиметров и прочерчиваю линию после этого верхнюю часть нужно. Срезать, использую для этого м но скажу сразу: можно взять обычный канцелярский нож и также ножом обрезать лишнюю часть. После этого беру вот такую металлическую пластину и помещаю ее внутрь нашей кеги. И эта пластина придаст нашей кеге больше жесткости. Ну и после того, как. Ее поместим вовнутрь. Нужно будет посадить все это на заклепки. Заклепки использую четверочку. Нужно будет использовать 8 штук. То есть я использовал 4 сверху и 4 снизу. После этого приступаю к полипропилену. Использую 25 трубу. В итоге мне понадобится приблизительно 2,5 метра. Все размеры можно узнать по скриншоту. Сейчас делаю небольшой скриншот. И можно нажать на паузу и посмотреть все размеры. Ну и затем приступаю к сварке. Всю сварку показывать не буду. Покажу некоторую последовательность. Потому что смотрел вот за некоторыми мастерами и у всех разная последовательность. Кстати, все это можно было, конечно же, сделать из металла. У меня даже есть станок холодной ковки. Но сейчас заразу очень дорогой металл. Напишите, кстати, в комментариях, какой у вас, почем сейчас металл, потому что в Москве он очень дорогой, ездил недавно в область, и там тоже металл тоже недешевый. Да и лес даже сейчас тоже очень дорогой, поэтому делимся в комментариях, у кого сколько, почем стоит лес и металл. Ну а мы продолжаем, сейчас занимаюсь пайкой, уже почти спаял всю конструкцию. Теперь нужно просверлить два отверстия я сверлю восьмым сверлом с одной стороны и с другой стороны сверлить нужно на одинаковом расстоянии либо сверху либо снизу ну и конечно же все это обезжирим и уберем вот эти все надписи и затем приступая к покраске использую обычную черную матовую краску После того, как все покрасим, можно приступать к сборке. В сборку опять же здесь нужно закрутить всего лишь два винта, два болта с одной стороны и с другой стороны. Прикручиваю через шайбочку. Этого будет вполне достаточно. Как видим, есть зазор по бокам. Друзья, вот такая простенькая урна у нас сегодня с вами получилась. но я думаю, она все равно намного лучше выглядит, чем мое старое пластиковое ведро. Кстати, вот эта металлическая пластина, она придает не только жесткость нашей кеге, но и также мы крепим... Болты через нее и не боимся, что порвется пластик. Урна рабочая, как видим, все работает, функционирует. Кстати, напишите, как вы бы использовали такие кеги. Ну а мы на этом будем прощаться. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока, до новых встреч!